Чисто ебаных ублюдков катаю с кд на 4 нахуй, блядь. Вот так блядь. На четверке стоит так же. За трансом. в 2 смотрит. Зик. На какой четверке? На какой четверке нахуй? На перепутанном. На собаке и на третьем, блядь. Ну ты же понял.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 Соло остается хаус, the best, и посмотрим, реально ли он the best. Хороший спрейдаун без потери лайфбара, дамы и господа. Остается хаус 1 в 2. Ну, такое отдавать прям совсем неправильно было бы, я считаю. И надо никаких сейвов! Хаус! 1 в 2, черт возьми, иди, тащи! Хаус! Хаус! Почему он не тащит? Почему он не идет? Просто Ру, руль, руль, руль. Отступаем. Да я Можно это так О, Хорош. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я подумал Домой нахуй! Домой, хорош, брат! Ещ дай! Нахуй! но хаус упорно смотрит куда угодно, но только не под КТ. Пытается дать красиво, <связывая> пытается дать красивый аэршот и дает. Сука, Что вы прокатились, сука, четыре удибаных, удибаных тухных, блять. Где то там прокатил?